Во времена распада СССР во всех 15 республиках рос национализм. Стоит упомянуть, что Советский Союз имел своеобразное административное территориальное деление, которое чем-то напоминает на матрешку. Вот смотрите, был СССР. В его состав перед распадом входило 15 республик, а в этих республиках находились автономные республики. После распада единой страны многие автономные республики получили суверенитет. Так, например, на территории Узбекской СССР Появилась Каракалпакия, в Грузии Абхазия и Южная Осетия, в Азербайджане Нагорный Карабах. Бывали исключения, например, в Молдавской ССР национальные меньшинства создали Приднестровье и Гагаузию. Из всех перечисленных стран только Узбекистан смог мирно договориться с Каракалпакией. И в 1993 году был подписан договор о вхождении этой республики в состав Узбекистана. Этот видеоролик записывается в январе 2021 года, и Азербайджан почти смог восстановить контроль над Карабахом. Однако остальные страны так и не смогли вернуть себе территорию. Но что же касается Российской Федерации? У нас-то автономных республик было побольше. В 1992 году почти все субъекты бывшей РСФСР подписали федеративный договор – и таким образом они вошли в состав Российской Федерации. Чеченская республика Ичкерия и Татарстан отказались подписывать этот договор. Стоит упомнить, что среди подписавших федеративный договор были республики, которые стремились получить как можно больше независимости от Москвы. Спустя пару дней после подписания федеративного договора республика Саха приняла свою конституцию, где Якутия названа суверенным государством. Суверенное государство в государстве – а как вообще понимать? Ведь суверенное государство – это абсолютно независимое государство. Как, например, Франция, США, Украина. Но самое интересное еще впереди. В Якутии появилось право формировать свои вооруженные силы и самостоятельно контролировать ресурсы, расположенные на ее территории. Но на этом еще не все. Самое смешное – это то, что если ты обычный гражданин России, то чтобы попасть в республику Саха, от тебя требовалось виза. Точнее, будет сказать, что виза нужна была не для всей территории республики, а лишь для некоторых районов. Однако, это все равно как-то странно. Забавно, но тогда Конституционный суд Якутии заявил, я сказать, визовый режим – это не ограничение права на свободу передвижения, а механизм реализации этого права. Эм, это... Хм... Это все равно, что убить человека и сказать, что ты реализовал его право на жизнь. В общем, этим можно оправдать любую фигню. 90-е годы были настолько стройны, что даже области, населенные русскими, стремились к независимости. В 1993 году Эдуард Россель, губернатор Свердловской области, провел референдум, согласно которому 83% населения согласились провозгласить область Уральской республикой. Важно понимать, что в те времена республики имели больше экономической самостоятельности, в отличие от других регионов РФ. По словам тогдашних руководителей этого региона, именно с такой целью и была провозглашена республика, то есть получить большую экономическую независимость от центра. Но из состава РФ выходить они не собирались. Тем не менее, это все равно создавало опасную ситуацию. Дело в том, что в те времена во многих регионах были популярны идеи о том, что они на самом деле не русские, а поморы, волокшане, казаки и так далее. Эти настроения активно поддерживались главами регионов, дабы был лишний повод содрать денег с центра. Так, например, в Войтуле и в Кирове местные власти объявили о создании своей собственной конституции. На Дальнем Востоке была популярна идея создания Дальневосточной Республики, а в некоторых частях Сибири — Енисейскую. В 1993 году ситуация еще загубилась из-за противостояния между Президентом и Верховным Советом. Но вернемся к Уральской Республике. Поначалу Москва никак не реагировала на провозглашение Новой Республики, однако после Черного Октября ну, или как они это назвали в учебниках по истории? Политический кризис 1993 года. Президент России Борис Ельцин подписал указ, который признал Уральскую республику незаконной. И как итог, руководитель региона был отправлен в отставку. Примерно в это же время еще одна область хотела стать республикой, и там ситуация была довольно непростая. Дело в том, что в Челябинской области происходила борьба между областным советом и губернатором Вадимом Соловьевым, который был назначен по приказу Ельцина в 1990-м. В 1993-м областной совет высказал недоверие Соловьеву и назначил выборы главы Челябинской области. Несмотря на то, что тогдашний прокурор Челябинской области признал эти выборы незаконными, тем не менее, согласно результатам, победу одержал Петр Сумин. В итоге в Челябинске наступил политический кризис. С одной стороны был Сумин и Верховный Совет, а с другой – президент и Соловьев. Так вот, во время этого противостояния один из сторонников Сумина, занимавший должность заместителя председателя областного совета народных депутатов, подписал постановление о государственно правом статусе Челябинской области и преобразовании ее в Южно-Уральскую республику. Однако после расстрела Дома Советов Областной совет распустили. И примерно в это же время Уральская Республика полностью была ликвидирована. Поэтому местная политическая элита Челябинской области, дабы не получить по шапке от президента, как это было с Свердловском, они открестились от идеи провозглашения Южно-Уральской Республики. В декабре этого же года была принята наконец-то первая Конституция Российской Федерации. До этого страна опиралась на Конституцию РСФСР, что, конечно, немного странно. Но в те времена существовал юридический хаос, поэтому искать логику здесь не стоит. Параллельно с Российской Конституцией некоторые республики в это же время также принимали свои собственные. Так, например, в декабре 1993 года вместе с Российской Республика ТВ приняла свою собственную Конституцию, согласно которой она имела право выхода. Естественно, не обошлось без упоминания о суверенном государстве. Ну и точно так же, как и Якутия, жители Тувы имели свое гражданство. Власти Башкортостана тоже решили насолить центру. Согласно башкирской конституции, все вопросы, связанные с частной собственностью, решались только местным законодательством. Башкирия имела право самостоятельно участвовать во внешней политике, была своя судебная система. Но самое главное – это то, что Башкортостан перестал перечислять доход от налогов в федеральный бюджет. Почти в каждой республике РФ местная конституция противоречила Конституции Российской Федерации. И я в этом видео назвал лишь те республики, которые, ну, совсем оборзели. Между Россией и Татарстаном был подписан другой, особенный договор. Стоит сказать что у Татарстана были огромные привилегии в сравнении с другими регионами. Но, согласитесь, уж лучше так, чем независимость. Вторая новость оказалась плачевнее. Все дело в том, что если с Татарстаном удалось решить вопрос мирно, то с Чечней все намного сложнее. Чечня ни в какую не соглашалась вступать в переговоры с Россией. Поэтому единственный путь решения конфликта — военный. С 1993 года Чечня была в состоянии гражданской войны между парламентом и президентом Ичкерии, Чехаром Тудаевым. Россия решила воспользоваться шансом и с целью поддержания конституционного порядка были введены войска в Чечню. Однако, как мы знаем из-за тогдашнего бездарного российского руководства, этот конфликт затянулся и потребовалась вторая война, дабы восстановить контроль. Что ж, давайте подведем небольшой итог о состоянии России к 2000 году. Россия смогла вернуть под свой контроль Татарстан, что значительно уменьшило возможность распада федерации. Однако в это же время внутри самой России есть субъекты, которые имели обширные привилегии. К тому же один из субъектов так и не вернулся в состав РФ. Как только Владимир Путин пришел к власти, он сразу начал проводить централизацию страны. В 2000 году государство потребовало от всех субъектов РФ сделать так, чтобы их местное законодательство никак не противоречило Конституции РФ. Это был первый удар Путина по сепаратизму. Также в нулевые годы в экономике России происходила централизация, что создавало существенную зависимость регионов от центра. В это же время федеральные войска смогли полностью установить контроль над Чечней. Отныне для субъектов РФ не было примера республики вышедшей из состава федерации, на которую можно было бы равняться. Ичкерия была ликвидирована, и теперь это просто Чеченская Республика во главе с Кадыровым. Снова удар по сепаратизму. В 2004 году произошел террористический акт в Беслане. Это послужило поводом для отмены выборов глав регионов. Теперь Путин сам назначал глав субъектов. Это был еще один существенный удар по сепаратизму. Таким образом, к 2010 году почти все республики потеряли свои привилегии. Однако оставалась одна особая республика, про которую, я думаю, вы и так все знаете. Договор, подписанный между Татарстаном и Россией в 1994 году, дававший особые привилегии Татарстану, действовал непостоянно. То есть его необходимо было продлевать. В 2007 году Путин пошел на уступки и продлил. Однако в 2017 году, то есть это не так давно и произошло, Россия отказалась продлевать этот договор. В итоге Татарстан потерял все свои привилегии. И теперь он мало чем отличается от остальных субъектов РФ. Единственное, что стоит отметить, так это название глав республик. В 2010-е годы все президенты российских республик стали называться просто «главами республик». Причем это была личная инициатива Рамзана Кадырова, который сказал, что в стране должен быть только один президент. Татарстан единственный, у кого руководитель – это президент. Но я думаю, он скоро тоже присоединится к этому увлекательному челленджу. <Слышь> ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. А, кстати, видео про Михаила Горбачева, я могу сказать, что оно готовится.